Ну понеслось, ребятки. Начнем пожалуй с телефона, обладающего двумя экранами. Данный сегмент флагманов не очень интересен. Когда я первый раз с ними столкнулся, их облик был мне в новинку. Давайте поговорим о самом аппарате. Размер основного дисплея составляет 2,5 дюйма, а внешнего экрана 1,5 дюйма. Батарея на 2800 мАч, немного поковырявшись в характеристиках телефона, я заметил отсутствие в этом гаджете Bluetooth. И еще что телефон позиционируется как для бабушек и дедушек. То есть бабушка фоном он является. На месте, где должна была быть камера, расположился фонарик. Камера же чуть-чуть выше. Ах, забыл сказать, что здесь есть еще встроенная ТВ-антенна, чтобы бабушке было удобно смотреть телевизор в любом месте, где есть хороший сигнал, конечно. За такой богатый набор без Bluetooth у вас попросят 2000 рублей. Самый найдешевенький, наипростенький с жирными рамками телефон. Дизайн почастую слизан у Nokia. Правда я не могу вспомнить какой модели, но это не важно. Главное, что когда я увидел его, мне сразу он что-то напомнил из компании Nokia. Из-за толстых рамок пострадал размер дисплея и теперь он составляет... 1,8 дюйма а так что еще камера, маленький фонарик слот для карты памяти до 8 гигабайт Bluetooth, fm-радио, все очень минимально и бюджетно всего 1000 рублей телефон с поддержкой 4 сим карт а вот это уже интересно данный сегмент давным-давно когда-то был в наших выпусках создатели не пожалели и сделали нормальный большой 2,8 дюйма экран Дизайн камеры выполнен по всем модным тенденциям 2018 года, батарея что то слабоватенькая 1100 мАч, телефон поддерживает карты памяти до 8 гигабайт, а так, в принципе, все. взять его можно за 2000 рублей. На типа такой телефон несколько месяцев назад я снимал обзорчик, кто смотрел этот обзор, те поймут. Гаджет, который я распаковывал, назывался MaxV B6. Этот неизвестный китайский ноунейм точь-в-точь точь повторяет оригинал MaxV B6. Только у копии нет камеры, а в MaxV она есть. Батарея, на мое удивление, неплохая, 1650 1650 мАч. Дисплей немного хромает, всего 1,8 дюймов. По цене копия намного дешевле. MaxV B6 я брал за 1800 рублей, а подделка стоит 1400. От того же любимого мной бренда. 4-симочный защищенный телефон Powerbank. Bank. Объем батареи составляет 3000 мАч. Здесь, на мое удивление, есть фронтальная камера на 0,3 мегапикселя и основная на 3. С прыжкой. Дисплей добротный, 2,8 дюйма. Поддерживает карты памяти до 32 гигабайт. Ну прям просто класс. И попросит у вас всего ничего. 1700 рублей. Ну раз уж мы начали говорить о защищенных телефонах, поговорим мы о защищенных смартфонах. Представляю к вашему вниманию какой-то китайский ноунейм. Дисплей на 4 дюйма, 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Основная камера на 8 мегапикселей и 2 мегапикселя фронтальная. Батарея на 260 миллиампер часов. Поддерживает 4G. Защита телефона выполнена по стандарту IP68. Работает на Android 5.1. Процессор какой-то непонятный, типа куалком 4 ядерный неплохой такой стандартненький, компактный телефон для выживания. Всего за 6200 рублей. от того же производителя телефон защищенный, только немного подороже. Итак, что она здесь встречает? миллиампер мАч батареи. Основная камера на 12 мегапикселей, фронтальная почему-то на 16. 5,5 дюймовый экран, аж целых 6 гигабайт оперативной, оперативной памяти и 64 встроенный. Восьмиядерный процессор есть поддержка NFC. Работает на Android 7.1. Очень добротный кирпич за баснословную сумму. За него у вас попросят от 35 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Элегантный, стильный телефон с двойным экраном, батарея у него весьма объемная, 6800 мАч, дисплей тоже огромный, аж целых 3 дюйма. К сожалению, сколько дюймов внешний экран не указано, но я думаю, что он где-то полтора ну, дюйма плюс-минус, есть камера. Фонарик, к сожалению, я не заметил. За такой радующий глаз телефон надо отдать 2500 рублей. Этот телефон является одновременно и защищенным и павербанком и с двумя экранами. В переводе на русский название телефона звучит как неотесанная дверь, дверь мужлана, хама. В общем, по части как назвать телефон, китайцы молодцы вообще. Дисплей 2,5 дюйма, батарея слабоватенькая на 1200 мАч, камера на 0,3 мегапикселя, поддерживает microSD-карты емкостью до 32 гигабайт. С виду очень вызывающий восторг и желание купить телефон, но когда посмотрел на графу цена, я понял, что он того не стоит. пойдем она нужна, блядь! 4100 рублей за такой пакет функций, явно многовато. А ничего особенного в ней нет. Конечно, братан, это не машина. И надо. цвет уебищный. Ну и наконец телефон, который мне безумно напомнил линейку телефонов LG серии L. Из-за большого наличия кнопок на подбородке телефона. Позиционируется как телефон брелок с поддержкой 4G связи. 2 гигабайт оперативной памяти, как заверяет нам производитель. Вам будет достаточно, чтобы поиграть в тяжелые стрелялки и шутеры. 16 гигабайт встроенной памяти работает на Android 7.0. А вот и 4 процессором. Имеет 5-мегапиксельную основную камеру и фронтальную на те же 5 мегапикселей. что то я забыл про экран сказать. Здесь он ровно 3 дюйма. Батарея на 1500 мАч, но слушайте, вполне неплохой запасной телефон с поддержкой Wi-Fi, что немаловажно. Если вы захотите приобрести себе такой телефон, сразу готовьте половиной тысячи рублей. Такая вот была подборка, обязательно ставь лайк, смотри предыдущие выпуски рубрики и жди новое. Пока!